Привет, аудитория! У нас футбольчик, очередные матчи 1-8 финала Лиги Чемпионов. И в этот раз рассмотрим ответный матч итальянского Ювентуса против испанского «Авелиреала». Ну, Массимилиано-Алегри против Унай эмери Вот такое противостояние ждет нас в эту среду. Зашел у нас в прошлом матче неплохой коэффициент на то, что обе забьют. Так оно и случилось. Обе команды забили по одному голу в ворота соперника. Ну, у Ивентуса получилось забить быстрый гол. Произошло это на первой минуте, после чего команда начала подсушивать игру, стараясь сыграть от обороны. Но во втором тайме Вильяло удалось сравнять счет. Ну, в принципе, Олегри надеялся увести из Испании минимальное преимущество, но, думаю, Нича его тоже устраивало, учитывая, что, скорее всего, он делает ставку на ответную игру в домашних условиях. В предыдущем матче Валериал выглядел опаснее своих соперников, больше создавал моментов, больше бил поворотом, больше владел мячом. Но это, в принципе, закономерно, учитывая игру, не особо хорошую игру Ювентуса. Я считаю, что Ювентуса ждет сложнейший матч против неприятного соперника. В прошлом году Валериал выиграл семере Лигу Европы, показав, что она может остановить любую команду. Я попробую в этом матче рискнуть и поставить на победу Валериала. Потому что Эмири, конечно, делает вещи с этой команды. Коэффициент на это 4.3. Ну, как альтернатива можно попробовать поставить на менее рисковый вариант развития события. Это то, что а, тотал то забитых голов будет меньше 2.5 за коэффициент 1.8. Ну, это вполне тоже реальное событие, что голов что с одной стороны, что с, со второй стороны будет, наверное, минимально. Ну, а так подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватное видео. Подбирать интересные коэффициенты. Ну, а так... Вставляйте комментарии, интересно посмотреть, что вы напишете, ваши мысли. Все, ставьте лайки, давайте до следующего видео, пока.